Работа в офисе, она чем офигенна? Тем, что, во-первых, у тебя всегда стабильный заработок и грубо говоря, ты ну там 8 вечера закончил работать ушел и все у тебя дела прекратились и ты больше не думаешь о них но не у всех айтишников так есть такие айтишники которым для, типа сетевых инженеров там или а, те которые у нас почему-то сервер не открывается. да то есть ну, Грубо говоря, ты забыл, но те в 4 утра все равно, конечно, могут позвонить и сказать, типа, почему-то не работает. Вот, ну такое бывает. Но в целом, ты закончил и закончил. А здесь уже зависит от того, как ты быстро свою работу делаешь. Войти, то есть ты можешь, уходя домой, думать о проекте, можешь не думать в целом, ну, по-разному зависит. А когда ты, вот я сейчас уволился и сам занимаюсь своими делами, у меня... И еще с того момента ни разу не было ощущения, что у меня переделаны все дела. То есть э, у меня все, всегда есть что делать. Даже если я выделю себе, наверное, месяц, э, вот, и меня никто не, не будет трогать вообще, я буду чисто заниматься э, своими делами, то все равно потом появятся новые, и я, и, и я знаю о них. Э, есть, у меня на самом деле большой багаж идей, которые можно реализовывать. Какие-то из них абсурдные и не удаются, и, и не парюсь, но не получились, не получились, фиг с ним. Вот, а какие-то, мне кажется, со временем могут выстрелить.